Если есть, комнаты, где вам плохо, а, если есть комнаты, где вам плохо, положите на полочку деревянную бамбуковую флейту. Очень хорошо возле постели положить деревянную бамбуковую флейту, еще ее хорошо вот так вот красной ниточкой вокруг обвязать. Также в случае, если возле кровати положите и спать рядом с деревянной флейтой, то будете выглядеть хорошо. Если луч света падает на две флейты с красными лентами, сложенной буквой В, как я показываю, весь дом благословляется и все будут щебетать, то есть появится разговор, общие идеи, у всех будет хорошее самочувствие. Также хорошо иметь флейту рядом с сейфом, тогда в сейфе будет как музыка хорошая появляться деньги, они будут идти как красивая мелодия. И так далее людям будет нравиться с вами рассчитываться и так далее дальше а, инструмент который был придуман не мной является инструментом очищения от всякого зла приворота подкида там подклада вольта и так далее который может быть подложен вам допустим в бизнес другому вашему сотруднику в бизнес в ваш магазин и так далее как это можно убрать существует я ее назвал банка для вытягивания зла и очищения пространства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 подшипники до да, их необходимо вынести куда-нибудь в лес вырыть ямку и закопать для того чтобы э, никто не мог прикоснуться к тому что там накоплено на этих шариках железные шарики будут являться в этом случае магнитом который способен очищать пространство